Здравствуйте, не знаю, как слышно, ветрище капец как дует. Поехали с вороном прокатиться. Копнулись вот на такое место. Все, что осталось от березок. Все кругом ветках. Вкусные орехи. такая вот березина, сломана, зацепилась наверное в врагах. и вот березина, но это он не смог наверное сломать, вся изодрана. Вся изодрана. Ворон рогами. Да, вытянутую руку я достаю. Последний цепану Вот так вот. -от. Да, ворон? Красавчик. так то я сюда заехал не потому что увидел березку, а посмотреть токти деревинные. Когда-то здесь был ток прямо вот именно вот на вот этом месте. Вот это был шалаш. Это стол уже приготовленный тут сидеть. Не знаю. Особых признаков здесь не видать, вроде как тетерево. Сейчас похожу в округе, посмотрю, еду забрать фотоловушку, опять она пропала у меня из зоны действия дня два или три. И еще ножик попытаться найти. Ножик я однажды потерял в прошлом году. Может быть получится его отыскать. Потерял я, вернее, два ножика. Один прямо очень жалко. Он из рюкзака выпал. Завернутый в мешок. Он у меня лет 15 был, даже больше. Один ножик советский складешок прошлый год я потерял он у меня сезон пробовал мне его тоже жалко без ножа как без рук ну ладно из всех признаков пока я вижу что тут лось можно конечно построить искрадок восстановить дождаться, когда этот зверь придет. Можно все-таки Тетерева подождать. Ладно, едем дальше. Солнце уже вовсю. Поле староенное. Вот туда, в общем, еще солез. Пять или шесть штук ходит. Вот вроде коса. Не был здесь ни разу. Ну, по крайней мере, нынче. Так. Вот там рогатый ходят, Где-то те дерева атакуют. И вот тут, ближе всего ко мне, метров 150. В общем, вон стоит коза, по-моему, тоже спалила меня. Ветра вообще нет, тишина. Ворон травку ест еще два или три там их в общем интересно у меня бы посмотреть там на рогачей но похоже они сейчас убегут и всех спукнут Ладно, попробую выйти в общем вышел на край поля там коза была с сигалетками с двумя они убежали так это тоже коза и это коза уже такие наполовину выленившие так дальше поле осматриваем Он под дальним краем не понять кто Кстати, вот за два дня распустился практически уже. Так, где же зверь-то? Еще один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать, в общем, с косулей то напряженка. Где-то эти дерева там. Чувырковые, блин, сидят Не вижу, где А, вон он на дереве сидит Так, ладно мы с вороном дальше дальше должно быть интересней в общем такое количество косулина с вороном не оставил в покое дали мы кружок в другую сторону на другое поле в общем скажу да, цифры например, на примерно 25 километров пути 43 насчитанных заехал я на солонец еще на один поглядеть здесь тоже была раз завезена по моему или два пень вот выглядит что тут точно кто то что то делал Но судя по шерсти козлячья вот так у нас длинная у козла шерсть сантиметров до 10 зимы холодные в общем пенек выглядит вот так вот сюда был камень вложены филуцен и немного насыпано пенечек ничего почти от него вот так распинали но ну, а здесь то ли как мокло кора сгрызено. Вот к в общем, выводу с Вороном пришли. Надо ехать сюда еще раз, хоть и далеко, но нужно. Количество животных впечатляет. Ну, вот так вот тут. В общем, самое-то интересное, до какой цели еду. Надеюсь, ждет впереди. Солнце как раз садится. Солнце как раз садится. Два пальца правее солнца. И погнали. Да, ворон? Еле нашел, кстати, вот это место. Кругами ездил, ездил, уже развернулся, поехал в другую сторону. Потом думаю нет, что-то похожее Дерево большое, подъехало точно оно А мне казалось тогда, как он примерно до того Молодничка мне приходилось пешком идти А коня я привязывал где-то здесь же Да, красавчик мой Ну а мы со Свороном дорогу ищем, найти не можем Как тут не заблудишься Так вот поля все заросли молодняком Только вглубь глубь заеду Вообще ориентиров нету. Никакого высокого леса не видно. Ездим, ездим. Вот сейчас выехали на один край. Не то. Такие кусты точно нам не нужны. Сейчас краешком проедем. И дальше. Хорошо на коне. Не пешком. Пешком бы я уже на ночлег себе готовил ночевать. Это вот признаки кабана, это такие частые. Это километров около 15 примерно до дома должно быть. Если не дальше, если мы вообще не на границу районов его уехали. Ну ладно, едем дальше.